Добрый день, коллеги! Меня зовут Виктор Иванович Мардвинцев. Продажей и покупка недвижимости занимаюсь с 2012 года. В 2015 году организовал агентство недвижимости «Ваш выбор» в подмосковной Балашихе. Совершенно случайно увидел один из видеороликов Дарьи Герлейн». Мы все хорошо знаем, что сегодня каждому собственнику не составляет большого труда самостоятельно поместить свой объект в интернете на огромном множестве площадок о недвижимости. По моим наблюдениям, в последнее время... На предложение риелтора о, о поиске покупателя все чаще и чаще приходится слышать от продавцов недвижимости такие реплики. Мы сами поместили информацию о продаже квартиры на Авито или другие площадки. Приходите с реальным покупателем, приводите реальный, реального покупателя, тогда заключим договор. Собственно, эти наблюдения привели меня на курс риэлтор профессии бизнес», где мы на практике рассмотрели комплекс подходов и инструментов, которые, во-первых, позволяет лучше понять цели и потребности наших заказчиков и, во-вторых, предложить маркетинговый план, который обеспечивает поток покупателей. Это как раз то, что нужно нашим заказчикам, продавцам поток платежеспособных покупателей, покупателям проверенные объекты недвижимости. Для этого мы, собственно, и работаем. Важно отметить, что курс в большей степени практический. Здесь предусмотрено обязательное практическое применение полученных знаний чему, безусловно, способствовала организация учебного процесса. Мы получали задания и отчитывались каждый день о его выполнении. Кроме этого, каждому из нас практически круглосуточно обеспечилась постоянная поддержка службы заботы и возможность два раза в неделю получать обратную связь, онлайн разъяснение от руководителей и организаторов курса и подробно обсудить все сложные вопросы. Уже в ходе обучения я закрыл свой старый сайт, который раньше практически не приносил лидов. Сейчас заявки идут от покупателей на сайт, который я создал на курсе. За первую неделю после курса, после запуска рекламной кампании поступило 14 заявок. И заявки продолжают поступать каждый день. Работать через край. И это, конечно, радует. И еще важный момент. Трафик заявок можно регулировать повышением или понижением ставок в «Яндекс.Директе». При необходимости можно приостанавливать рекламную кампанию. В общем, есть возможность регулировать число заявок под себя. Лично для меня курс стал полезным и результативным. Хочу выразить благодарность всем, всей команде, с которой работал 4 недели. Организаторам курса Дарье Антону, службе заботы Дмитрию Михаилу, кураторам курса Дарье, Татьяне, Анне, коллеги. Большое вам спасибо. Рекомендую курс «Риэлтор. Профессии. Бизнес» тем, кто действительно хочет быть полезным для продавцов и покупателей недвижимости, совершенствовать навыки в нашем бизнесе, получать удовольствие от работы, увеличить средний чек сделок и в разы увеличить прибыль. Желаю всем удачи и хороших сделок!